Ага. Кто Да. здесь I'm sure. Продолжение следует... спасибо <tose> <tose> Пройдем к секретарю. Нет, ты можете... А, не важно. Нет. Здесь исключены уже. ¡Gracias! Is that pretty? I like it. I like it. I like it. I like it. I like it. Вот как с первым моментом. That's what Ну ¿Vale? <tose> Thank you.